Коллекция пенза, весна лето, продолжаю обзор. Сегодня покажу вам подборку коллекции сумочек весенняя-летняя коллекция. В основном сегодня покажу сакваяжа. Но первой хочу показать новую красивую сумку рюкзак. Смотрите, какой он клевый. Вот это великолепное кружево. Оно очень мягкое. Такое впечатление, будто бы оно как резине, или силиконовое, оно очень легко моется. Очень фактурная, Я близко покажу на камеру. Выполнена с любовью для нас. Очень красивый, очень модный, очень стильный. Это удобно, потому что руки свободны. Можно повесить на плечо и носить в качестве сумочки классической. Можно при желании перестегнуть ручку, сделать ручки короче, либо ручки для рюкзака. На задней стенке карман на молнии, на передний карман, который расположен горизонтально, абсолютно сумки, что позволяет убрать сюда, например, мокрый зонтик. Который составляет дискомфорт наносить в руках, когда садишься в машинку. Заходим вовнутрь. Ой, заходим вовнутрь. Здесь два бегунка. Это очень удобно для правши и для левши. То есть, кто застегивает с этой стороны, а кто-то с этой. Либо, когда один из бегунков выходит из строя, остается еще один в запасе. Вот такой вот вход. Очень хороший качественный подклад. На передней стенке кармана. Два на молнии, и на задний карман на молнии вот такой вот красивый сумка рюкзак. Идем дальше. Показываю следующую сумочку. Пошли сакваяжи спокойный, неброский, но между тем комфортный потому что можно подобрать к любому цвету одежды. Они будут прекрасным дополнением к вашему образу. Все зависит от того что вы хотите и какой размер вам удобен. В данной ситуации небольшой саквояж. Размеры под видео напишу и оставлю номера модели. То есть для того, чтобы посмотреть стоимость и размеры сумочек, вам нужно будет посмотреть в описании ниже. В конце расскажу о том, какую акцию мы допустили до конца мая. Смотрим. Не переключаемся до конца. Итак, поехали. На задней стенке карман на молнии. Это сумочка либо в руки, либо на локоток. На плечо ее не повесишь. Удобный вход с пояжика Есть удлиненная ручка, которая позволит вешать сумочку на плечо. Показываю близко, что внутри. На передней стенке два кармашка. На задний карман на молнии. Сумочка-перегородка на молнии. Для того, чтобы скрыть все, что нужно скрыть от посторонних глаз. Цена этой сумочки 1300 рублей. Комфорт и сакваяж. Очень интересные фактуры соединения материалов. Лак. Темный беж, чтобы ручка не пачкалась. Кейдер молочного цвета. И вся сумка выполнена в бежевом цвете. Вот такой вот донышко. С ножками. Ножки позволяют не затираться. Дну. Оп. Всякие поверхности. То есть ставим и бережем сумку таким образом. Следующая сумка. Очень женственная, очень нежная и очень приятная на ощупь. Она выполнена из... Подлаченного материала. Показываю близко. Он слегка блестит. Похож на рептилию. Отделан красивыми кофейными ручками стельными, Матовым материалом бежевым. Вот такое донышко на ножках. Что позволяет не затирать. Но при эксплуатации сумочки. Вот такой бачок. Интересным элементом в данной сумке служат вот такие вот. Крепление. штанги похожие как у нас девчонки называют между собой пирсинг на задней стенке кармашек на молнии он рабочий у сумочки один вход но внутри три отдела смотрите как хорошо она открывается и а, благодаря этому когда я что-либо еще я все видно не нужно шариться Здесь, длинный, здесь длинная молния во всю сумку. Здесь два кармашка. Здесь еще отдельный вход. Внутреннее отделение, когда нужно что-либо спрятать от посторонних глаз. Вот такая красотка. И цена этой сумки 1300 рублей. Размер оставлю видео ниже. Покажу еще один саквояж. Он мягкий. Он немножко необычен тем, что он регулируется. По бокам вот такие крепления, которые позволяют сумку уменьшить. Сегодня хочу я с более меньшим объемом, нежели вчера. Не хочу еще не тащить большой бау. Я что делаю? Я расстегиваю и переключаюсь. Так, смотрите. Расстегнула ремешочки. Обычные, как на ремнях. И перестегнула их на более меньший объем. И сумка у меня стала намного ниже. За счет этого она окажется меньше. Мне сегодня с более меньшей сумкой комфортнее. Здесь немножко необычно сделан сделано ремень. Смотрите, он проходит по дну сумки. Благодаря этому фиксирует ее все. Она не будет провисать, даже если положили что-то тяжелое. Использованы в сумочке несколько цветов. Смотрите, как интересно Бежевое топленое молочко, темный беж. Здесь лак под рептилию, красивый. Здесь кофейный цвет. И смотрите, ручка на передней стенке лак, а на задней нет. Для того, чтобы меньше терлась ручка, было более комфортно. Кедер более темного цвета, чтобы отделить все вот эти элементы и почерпнуть красоту, достоинство сумки. Размер у нее классный, очень удобный и комфортный. Идем вовнутрь. Здесь, здесь два вегунка. Очень удобно для правшей и для левшей. Это плюс. Либо остается один, когда один выходит из строя. Редко, но бывает. Заходим вовнутрь. Сумка мягкая. И здесь вот такая вот перегородка. Один большой отдел, как сейфик. Вот здесь два кармашка. И карман на молнии. Традиционно ничего. Коллекция сумок пениских весна-лето поражает всегда своим разнообразием, цветовой палитрой. Но бежевые сумки в приоритете, потому что они носибельные. Носибельные, как вы знаете, потому что их носят, любят. Они комбинируются очень легко. В одежде особую. Вот такой большой красивый саквояж. Средней длины ручка. Садится на плечо. Довольно хороший объем. Покажу по размеру. Смотрите, вот так. Сюда войдет формат А4. И в предыдущий саквояжик, если его расправить по концам, расстегнуть, увеличить, формат А4 входит в файли. Не в папке, а в файле, но он войдет, я мериваю. Так, здесь декоративные молнии, они только для декора Здесь. Красивые декоративные кисти, которые при желании, если. Ну, не хочу я с кисточкой ходить. Я могу ее снять. Снимаются на карабинах. Ручка выполнена в двух цветах. Смотрите, какая строчка. Очень аккуратненько, четко выполнена. Прошита и проклепана. Кофейный. Лак бежевый с обеих сторон. На красивых держателях декоративная планка, фирменный знак золотого дождя. Горизонтальные декоративные молнии, увеличивают зрительно сумку, ее. Вот такое донышко на ножках. Два бегунка. Кайф, кайф, кайф, да? Два бегунка, это шайф, кайф. Можно стягивать и отсюда, и отсюда. Вот такой вход большой, смотрите, как классно. Раз, и все видно для нас, для хозяек, это важно. Вот такой карман небольшой, плюс карман на молнии, два кармашка еще дополнительный на задней стенке карман на молнии, естественно, перегородка, сейфик. Ну, вот такие красотки, девчонки. Пишите, звоните, подписывайтесь. Мы есть Вайбер, ватсап, телеграмм для вашего удобства пишите звоните если понравились модели и вдруг написали я не отвечаю там есть номер телефона где можно написать письменное оповещение либо письменно либо по крайнем случае позвонить мы есть вконтакте в фейсбуке в инстаграме следите за нашими новинками а, -а, а, чуть не забыла девчонки до конца мая на все эти сумки бежевые кроме первого сумки-рюкзака. Действует акция. Эти сумки можно приобрести за 900 рублей. Любая за 900 рублей до конца мая. Чуть не забыл, Девчонки, как я могла забыть про подарки для вас. В общем, я вас очень люблю, девочки. Будьте красивыми. Любите себя, звездочки. Берегите себя и свои семьи. Пока.